Доброго времени суток, мои дорогие любимые подписчики и гости канала «Истина Таро». Вас приветствую я, Катерина. Сегодня я проведу один из сильнейших и мощных заговоров на то, чтобы вернуть вашего любимого мужчину и рассорить его с вашей соперницей. Итак, слушать данный ролик нужно от начала до конца. Это является обязательным условием. И чем чаще вы будете его прослушивать, тем быстрее он подействует. Данный заговор является общим, и э, сроки его исполнения зависят от конкретной ситуации. Итак, э, я говорю, проговариваю данную отсушку между, э, между вашим любимым мужчиной и между вашей соперницей, а вы за мной, пожалуйста, повторяйте. Итак, начнем. Черт идет водой, волк идет горой. Они вместе не сходятся думы не думают мысли не мыслят плоду не плодят плодовых речей не говорят так бы и рабы Божии, имя вашего мужчины и соперницы мысли не мыслили плоду не плодили плодовых речей не говорили а все бы, как кошка с собакой, жили. Стану я раба Божия, ваше имя. Не благословясь и пойду, не перекрестясь. Из избы не дверьми, из ворот не воротами. Уйду подвальным бревном и дымным окном, Чистое поле. В чистом поле бежит река. По той реке черной ездит черт с чертовкой и водяной с водяночкой. На одном челне не сидят и в одно весло не гребут. Одной думай не думают. И совет не советуют. Так бы раб Божий имя вашего мужчины, с рабой Божьей имя соперницы, на одной лавке не сидели, в одно бы окно не глядели, одной бы думы не думали, одного совета. Не советовали. Собака бела, Кошка сера, Один змеиный дух, Ключ и замок Словам моим. Стану, не благословясь, Пойду, не перекрестясь. Из избы не дверьми, из двора не воротами, мышей горой, собачьей тропой, окладным бревном. Выйду на широкую улицу, спущусь под крутую гору, возьму а двух гор – земельки. Как гора с горой не сходится, так же раб имя вашего мужчины с рабой Божьей имя вашей соперницы не сходился, не сдвигался. Гора на гору глядит, ничего не говорит. Так же бы раб Божий имя вашего мужчины, с рабой Божией, имя соперницы, ничего бы не говорил. Чур от девки, от простоволоски, от жонки, от белоголовки. Чур от старого старика. Чур от еретиков. Чур от ящер, ящериц. Да будет так. Аминь. Аминь. Аминь. Дорогие мои. Оставляйте, пожалуйста, слово «Аминь» в комментариях, дабы отправить этот посыл во Вселенную. Также вам напоминаю о том, что вы можете обратиться за персональным раскладом на картах Таро, где мы посмотрим конкретную ситуацию вашего возлюбленного с вашей соперницей, что у них будет дальше, какая ситуация у них на данный момент, вернется ли ваш возлюбленный обратно к вам, что для этого нужно. Также напоминаю вам о том, что я делаю персональные амулеты, талисманы на приворот любимого человека, на решение каких-либо ваших жизненных ситуаций. Это может быть как решение ваших денежных проблем. Если у вас какой-либо определенный кризис, вы хотите его решить, обращайтесь ко мне, я вам обязательно помогу. Итак, если данное видео было для вас полезно, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, ставьте ваши лайки. И пишите в комментариях, какие бы вы в дальнейшем хотели видеть от меня ролики. С вами была я, Катерина Таро. Пока-пока!